Сигареты? Ну, только, блядь, я А что с тобой, эй, что с тобой случилось вообще? Я не забухал эй, Забухал? Что-то ты ходил тут орал, короче ну, эй, ну, Тебя ну, белочка, ну, что ли, держи Бля, ну, я, я, еще я, еще сам, буду, я сам да, не богатый, я сам Давай, ну, Хотя бы одну еще. Давай, ты прям, это, принц Прикурить-то кидать прикурить -то, прикурить -то тебе надо огонечку огня дай огня Че пришел в себя ты отрезвел не говори Короче, я а ты куда по щеком то пошел а? не вот ну а там блять ну Не употребляешь, А? Не употребляешь? Ничего. Кроме водяры, наверное. Лажаю, лошади. Уважай. Я озадя. Ты как? Да сам. А? Да. Что со мной? Да тебе так уже хорошо. У тебя целых этих целых целых две я дал, смотри как. Ну, Не, он... это что-то нормальное. Я уже там она ругается, я, вау, как вообще. Понятно. Так, пиздец, уже нет, блять. Ну, ага. пока. А? а? Я могу это смониться, чуть-чуть. А, Блэ. ну хуя ты ко ноги, что ли, двух? Чихуя себе, Ну, <Стурк> пиздец, <Стурк> <Стурк> вообще кадр, мой. Ну, это камары кусаются. <Стурк> <Стурк> да, я же говорю. Да. Ja.